Я неоднократно Силился себя понять Что еще мне надо Как судьбу свою догнать И куда уходит Жизнь моя не удержать Да и не вернуть ведь Время спять Невозможно время Время не вернуть назад Я и не пытался когда это не попал, Как-то прекратился Мой прекрасный листопад И вокруг какой-то и я не слышу, как меня зовут, я не слышу Может, надо сбросить без себя эту кришу? И девчонок нету, где девчонки, где живы Как же на себя взглянуть, как мне исхитриться, молодость свою вернуть, и тогда смогу я сам себе подбегнуть и в свою весну скорее шагнуть. Только я.